За меддань в голове время, там, где По волнам души время, Док -док. так и кружит головы, время Здесь я оставляю а вс сильно время Тик-Так, За в голове время Там, где По волнам души, время Док -док. Так и кружит головы время Расставляю всю сцепку, время бурная река, все течет издалека. Силой словом широкая и все снесет на пути, так и вот моя душа, по ступенькам мне спеша. Плавно двигаясь вниз, я давно нашел свой путь. В этом мире я простой, никогда не был пустой, даже если было мало, я пробил все головой. Слухи, слухи. Да лишь тут уголь, Да все просто обломитесь Я давно забил большой В этом мире для себя Выбираю судьбу я Завалил на всю я грязь И все старайся от жизни взять Время терпит, но не так Крепко сжав свой кулак Стены пробивая в хламе Время быть на высоте Время Тиктас Время. Здесь я оставляю всю сефю время Тикта Замига в голове время Там где... по волнам души время Так да, да, да. и кружит голове Вемя Здесь я оставляю всю семью Там мы кружим по двору С теми кто со мной приду время Где сейчас я, а где ваш след? Перемены, как игра Ты на доле поверха Вы готовым к идею, Как на пике Эверест Эти стены, эти крыши Мы по сути им дышим Все тут тотой, Где со мной Жизнь покажет тот крутой да, мы здесь на куражах Не смотрю, кто на понтах Для меня важна душа, йо, А не вспышка статуса Время показало. до Законцаю и не знаю, пути назад Время Тик-так Замедляю в голове Время Там, Там где По волнам души Время Док -док. Так и кружит головы Время Здесь я Оставляю все себе Время Тик-так дня в голове Добавил